Здравствуйте, я Игорь, живу в Купчино на проспекте Славы. Вот. Всегда был за Навального, как только узнал о его существовании, что есть такой блогер, смотрел очень внимательно. Оказалось, что он поднимает фундаментальные темы, которые касаются каждого из нас. И с каждым словом, которое он говорит нам, я согласен и подписываюсь под ним, потому что этот человек простой, он из народа, он не скрывает свою семью, он живет открытой жизнью, как обычный человек. И не является каким-то продуктом там КГБ или э, чем-то ставленником. Это человек, который говорит правду, идет э, на выборы именно от народа. Вот. Соответственно, он против коррупции, против воровства, против этой зажравшейся власти, которая ворует деньги ежедневно, ежечасно, ежеминутно у каждого из нас. Деньги от нефти, газа, леса, природных ресурсов, золота, алмаза – все это принадлежит народу. Только смена власти, только Алексей Навальный против Путина, против этого диктатора. Все.